Технопарк и IT-парк на площадке «Точка кипения» прошла лекция о значимости Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Все подробности далее. На лекции гости узнали о том, как можно стать донором, как проходит сама процедура, имеются ли противопоказания и, самое главное, какие возможности может подарить донор человеку, нуждающимся в трансплантации костного мозга. В качестве примера на лекции выступила Аниса Николаева, мама пятилетней Саши. До полутора лет девочка была совершенно здоровой, но затем ей диагностировали редкое генетическое заболевание – метахроматическая лейкодистрофия. Нам помог пускунт быстро собрать средства и мы успели сделать трансплантацию ну вот еще благодаря трансплантации уже три года как наша дочка улыбается она потихоньку восстанавливается то есть она снова учится ходить, снова учится говорить. Чтобы осуществить успешную трансплантацию, необходимо найти своего генетического близнеца. Поэтому после лекции добровольцы смогли стать потенциальными донорами, сделав простую процедуру. Необходимо было сдать образец букального эпителия, то есть слюны. Образцы в виде вадных палочек с конвертами поступают в НЖС-лабораторию Казанского университета, давнего партнера КРУСФонда. первого лаборатория нжс Типирование, то есть это секвенирование, э, секвенирование нового поколения, что позволяет увеличить количество э, типирований до 25 тысяч в год. И, соответственно, сократилась цена почти вдвое. Напомним, в 2018 году Казанский университет совместно с Русфондом учредил Приволжский регистр доноров костного мозга. На сегодняшний день Приволжский регистр насчитывает более 44 тысяч потенциальных доноров в своей базе. И было уже более 25 совпадений. Это значит, там такое количество людей спасены от неминуемой гибели. То есть пересадка костного мозга была осуществлена, и они остались живы и здоровы. Диана